Уважаемые коллеги, особенно депутаты Единой России, ваш президент, которого вы поддерживали активно на выборах, за последнее время в Ярославле провел два крупнейших мировых форума. Там он, откровенно глядя в стране, сказал, что страна зашла в тупик, что надо менять сырьевую модель, что необходима жесткая борьба с коррупцией, широкая кадровая скамейка и энергичные действия, особенно в области модернизации. Мы внимательно исследовали бюджет, ни на одно послание и пожелание президента этот бюджет не ответил. Более того, ровно месяц назад в том же Ярославле пригласили самых толковых специалистов. Они блестяще изложили, как проводились реформы модернизации в Китае, Бразилии, Индии, Сингапуре, Израиле. Но самое удивительное, что господин Кудрин из этого не сделал никаких выводов. Нам говорили, что Единой России все контролирует. Вот я посмотрел, как исполняется тот бюджет, который господин Кудрин принес в прошлом году, и многие голосовали за его исполнение. Лесное хозяйство, после того, как сгорело 1 двести тысяч гектаров леса, исполняется статья на 41%. Энергетика, после того, как. Была жаркое лето и холодная зима, видимо, и следующая будет холодная, на 49%, хотя надо готовить все хозяйство к зиме. Но самое поразительное село, по сути дела, хозяйственный год заканчивается, и здесь выполнение только наполовину. Нынешний бюджет, по сути дела, лишает будущее, и будущее не только страну, но и целые поколение. Обратите внимание... Как падают доходы относительно ВВП в том проекте бюджета, который нам представил господин Кудрин? 22,4% в восьмом году и 16,8% в 2013 году. Это свидетельствует о том, что не проведены необходимые меры и те антикризисные мероприятия, которые были проведены, оказались абсолютно неэффективными. Доходная часть падает. Данный бюджет является глубокой долговой ямой, кто бы нам что не объяснял. Уже долг государства в следующем году будет 6,8 триллиона рублей, и он удвоится к 2013 году. Для обслуживания долга только в этом году потребуется 280 миллиардов, Это суммарный бюджет ЖКХ, культуры, кино, спорта, окружающей среды и средств массовой информации. Так что мы попадаем в глубочайшую долговую яму. Что касается бюджета, он возобновляет варварскую приватизацию 90-х годов. Сейчас очень интересно говорил Алексей Леонидович о том, Сбербанк приватизирует. Хочу напомнить, там всего доля государства осталась 60%, но в ходе дефолта 1998 -го года все банки заклинило, кроме Сбербанка. Он каждый день выплачивал по миллиарду рублей паникующему населению. Но в этом же банке сегодня все основные сбережения наиболее неимущей части населения. Как и дальше можно распродавать акции этого банка, если население вздрогнет и потащит оттуда деньги, что мы будем делать в финансовой системе. Что касается... что же? Транснефть – это единственная система, которая, через которую перекачиваем миллионы тонн нефти, и она выставляется на распродажу, тем самым нарушается то, без чего не можем жить. И самое поразительное в этом списке – зерновая компания. У нас уже хлеб вырос в цене на 20%. Вы распродали все элеваторы, и вы теперь выставляете на распродажу зерновую компанию и будете объяснять населению, что вы завтра что-то отрегулируется в цене хлеба. Но это полная чушь. Хочу вам напомнить, что получим от этой распродажи. Нигде, ну, 290-300 миллиардов. Это половину погашения средств для обслуживания госдолга. Я вам назову всю одну компанию ТНК БП, которая за 10 месяцев Сейчас выплачивает дивидендов 124 миллиарда рублей. О, где денежки лежат. Теперь с точки зрения сырья. Мы все сидим уже не на сырьевой игле, а на сырьевом крючке. За три года нефтегазовые доходы увеличатся на триллион рублей. Ну, не дай бог, сорвется цена на них. Что мы будем делать с этой дурой дальше? Поэтому... Это ударит по всем составляющим и прежде всего окончательно задушит малый и средний бизнес. А как с реальной модернизацией и в этом бюджете? Посудите сами, объем инвестиционного фонда в 2011-2013 году составляет всего 157 миллиардов. Это 2% от того, что вывезли спекулянты из страны в кризисном 2008 году. Короче говоря, этим бюджетом модернизация отменяется на ближайшие три года, а это главная идея, которую поставил перед всеми партиями и Думой президент страны. Если посмотреть, как поддерживаются талантливые люди, например, фонд поддержки науки пользуется огромной популярностью науки, посмотрите строчку, там 0,0 прибавка, даже то, что могло бы подпитать талантливых людей, и то брошено на произвол судьбы. Самое поразительное, что в этом бюджете заложен бойкот стратегических интересов страны. Сельское хозяйство и рыболовство, возьмите раздел 2013 год, 0,2% ВВП. В текущем бюджете 0,8%, после прибавки 35 миллиардов 1,2%. В бюджете доля сельского хозяйства и рыболовства. Сообщаю для всех, кто плохо читает газеты. ЕС в этом году истратит 33% от бюджета, США 24, Белоруссия 20, Казахстан 18 и даже Украина 10. Мы топчемся на одном проценте. Кто с этим согласен, Ты должны понимать, что в следующем году организуют реальный город. голод. Этот абсолютно антисоциальный бюджет по своей сути. Там человеческий капитал просто назван, там не пахнет этим капиталом. Назову несколько цифр. ЖКХ в 2013 году, одна треть от текущего года. Это при износе жилья, 40% гражданственных живет в жилье хрущевской эпохи. Трубы сгнили примерно на две третих. Их надо 2-3% ремонтировать каждый год и обновлять. Если так закладывать, значит он закладывает не расходы на ЖКХ, а перевалит все на гражданина, который не в состоянии отремонтировать в таком состоянии ЖКХ. Социальная политика уже в 2011 году, минус 11,3% бедных и безработных увеличилась в этом году на 15 миллионов. Они вообще, еще дети, ничего не получат. Но меня больше потрясла статья, связанная с здравоохранением. Даже амбулаторное лечение урезается, а это то, куда человек может прийти, хоть что-то там получить. Теперь, чтобы больничный лист оплатить на 100%, надо иметь стаж 15 лет. Это господин Кудрин предлагает женщинам рожать 40 лет, потому что в противном случае они не получат хоть что-то для того, чтобы можно поддержать беременную женщину. Вообще поразительные там цифры. Что касается образования, здесь уже сказали, его добивают, стипендии, гляньте, насколько увеличат стипендии студентов. На 20-25 рублей ПТУ и на 60-65 рублей э, самый вузов. Но ну, это просто куром насмех, просто вычеркните эту строчку и не позоритесь. Что касается <клес> трансфертов, страна попадает под угрозу целостности как таковой, и этот бюджет будет порождать сепаратизм и перекос в распределении средств не в пользу регионов, он только усиливается. С 2010 по 13 год изымается из трансфертов общих трансфертов 130 миллиардов. На них дополнительные налоги, все полномочия, начиная от рождения до похорон. Как будет местная власть решать эти проблемы, вы ответьте ей. Она будет обособливаться, а у нас 69 регионов дотационным. Ну и самая поразительная статья Посмотрите раздел, связанный другие вопросы. Откройте строчку в каждом разделе. Все они увеличиваются от 30-40% до двух и более раз. Там закопаны миллиарды денег, которые господин Кудрин будет использовать на все, что угодно, включая выборы и так далее. Вам придется возвращаться к нашим предложениям и национализировать минеральную сырьевую базу. И вводить прогрессивный, налог на все, вводить прогрессивный налог вам придется брать в государственные руки ликероводочную промышленность, от которой погибло в текущем году почти 40 тысяч человек. Вам придется пересматривать этот бюджет. Он не годится ни с какой точки зрения, ни для модернизации, ни для социальной политики.